Всем привет по следам другого канала, который мы все смотрим. Хочу документировать клип Black Eyed, Shakira и Дэвид Гуэта Don't you worry. Клип вышел четыре дня назад, около недели. Почему я хочу его рассмотреть? Потому что это очередное подтверждение версии, которые высказывает текущий мой канал. Луну, пожалуйста, переводите, говорите свою версии Луна. У меня почему-то опять размытое качество. Уже должно быть лучше, но вот так. Луна. И я предполагаю, что на Луне заключена одна из богинь, которая сменила пол. Чем сильны клипы Шакира, работы Шакира? Она, конечно, хорошо танцует. У нее такая музычка веселящая но это не меняет того факта что все это снимают все таки иллюминаты при всей симпатии которую вызывает артистка на первый взгляд это снимают особое посвященное 01 01 и 15 дальше в клипе вертолет 15 15 солнечная система 01 я предполагаю что это символ, опять-таки, одного из богов. Красная королева, которую э, показывают тут. Заметьте, что это отдельный персонаж. Я предполагаю, что это инсектоидные великаны, красно-белые пчелы, живущие на Сатурне. Путешественник во времени, очки и обувь. Дальше будет у него обувь. Э, обувь, и смотрите в доказательство. Вот это, эта деталь костюма, здесь как бегущий человек. То есть, может идти. Очки, обязательные очки. А у других артистов в клипе очков нету. Именно вот восьмерка очки. Любопытный механизм на руках у женщины, что он делает. Это детектор лжи или что? И смотрите, какие движения они танцуют. Конечно, Шакира здесь очень смотрится. Какие движения они танцуют, вот эта обувь, прямо подчеркиваю, вот она. Эту сцену я не расшифровала, но здесь вот очки, обувь, очки, обувь. Здесь Шакира у всех на глазах танцует руками какой-то космический язык жестов она танцует руками язык жестов я не знаю может быть кто то знаком с языком глухонемых что то из этого переведет у меня впечатление что это язык который существует для существ подобным нам и кто то его знает может он не такой уж и сложный она поднимает руки Сейчас я не знаю, словлю, словлю ли этот кадр. Вот, она показывает руками. И так хорошо, геометрически, прямо правильно, что она показывает. Вот что это. И она в самом начале несколько раз, раза три за клип, она поднимает две руки и показывает мизинца. Единственное, что мне вспомнилось по этому поводу в детстве, было «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Если будешь драться, я буду кусаться». Переговоры идут, клип про переговоры, здесь киборг, раса киборгов, вот еще она показывает, вот она показала киборгу, киборг показала ей, ну, буквально раз, язык жестов у всех на глазах. Тут даже не только киборг, тут еще может быть и глаза, как у серых, и чешуя, как рептильная. Это может быть аллегория какого-то союза, состоящего из серых рептилий и киборгов. Тут еще пальцы не отделены, как плавники, может еще какая-то водная раса. Такой прием, если я правильно расшифровываю, конечно, уже использовала Ладикага, и не только, когда в одном костюме, в одном персонаже много разных элементов показывают многих, много участников. Разумеется, рисунки вот эти на костюмах, треугольник вниз, потом вот это что-то напоминает, голубые бусы, Само собой, здесь все шифры. Может быть, они такие простые. Пока что в таком ключе думает только мой канал. 0.1. А 0.1, знаете, кто это? Вот я себе Осириса так и представляла. Знаете, почему? Потому что лаборатория по созданию генетик, разумных существ. Если я правильно понимаю, то его лаборатория создавала собаковидную расу, Состоящую из людей, рептилий, может, еще кого-то. Опять-таки, я везде подчеркиваю, если я правильно расшифровываю. Я везде это добавляю. И сейчас. Смена сейчас будет персонаж, который я ассоциирую. С существ... Со сменой пола и со сменой генетики. Вот глаза меняются трижды. Вот второй раз глаза, тут уже как у серых. Третий раз глаза, как в фильме «Не смотри вверх», такого оттенка изумрудно-синего-голубого, немножко зеленовато, ярко-голубые. Да, как в фильме «Не смотри вверх». Три, разда, три разных вида глаз. Три вида генетик. Вот она показывает мизинцами этот жест. Мизинцами. Это самое начало, как она выходит. Показывает мизинцами. Дальше будут другие жесты. Обязательная шея. Шея – это характерный символ одного и того же персонажа из фильма в фильм. Вспоминайте Леон Киллер. Бижутерию главной героини. Такой костюм мы можем вспомнить в клипе Ладигаги Гаги по Обратите внимание, что и в этом случае тоже металл только на туловище. И обязательный символ шеи. Обездвиженный киборг. Вот эти жесты интересные такие. Это прямо вот я представляю, как надо так руки вы, руки так разворачивать. Это прямо должна быть тренировка и такие правильные фигуры она показывает. Вот эти виды светильников я замечала еще в клипе Бритни Спирс. Не знаю, о чем это. В общем, клип про густые переговорные процессы. Очень прошу всех высказываться корректно, потому что это, это необходимо для тех, кто общается цивилизованно. Да? Я задаюсь вопросом, вот меня спросят, а, а практически чем это может быть? полезно для человека знать это не знаю пока что ответить, но вот есть такой аспект в нашей реальности, почему бы его не знать он всегда был к каким выводам пришли эти переговоры может быть будет видно из других клипов пока что у нас другой новостной ленты более, более а, честной нету кроме вот такой музыки 15, напоминаю, солнечная система, вот в солнечной системе, вокруг нее идут переговоры. В какой-то момент может показаться, что это вся реальность, но я повторяю, любая реальность не вся реальность. Я слушаю другие каналы про квантовый мир, там про вот эти вот все сложные вещи, про параллельные реальности. Мой вывод такой, что космос существует, я на этом настаиваю, и симуляции тоже существуют. Про параллельные сказать не могу, про квантовый мир пока что с интересом слушаю, может быть и так. А может быть будут еще другие версии происходящего. И такое есть мнение, что людям простым, задающим вопрос о что делать, нужно не вдаваться в сложные объяснения, а изменить конкретно свою жизнь, повлиять на нее в лучшую сторону. Вот я только тут заметила, что вот встречает женщина в красном, и дальше идет киборками с ее стороны. То есть танцующих условно можно поделить на таких: на два лагеря как бы на два лагеря. В заключение хочу сказать, что мой канал переходит с грустного формата, она такой условно нейтральный, потому что нервы не выдерживают. Это понятно, что в мире много чего тяжелого. И вот новости два известных артиста буквально недавно ушли из жизни. Это все очень добивает, а продолжать жить еще надо. Так что, кто не умеет воспринимать подобные новости, плюс-минус, без повреждения для себя, для своей нервной системы, подумайте. Если нервная система не выдерживает, то это объективно, это так. А как же быть в курсе новостей, в курсе в том числе тяжелых новостей? Ну вот, я попытаюсь говорить обо всем хотя бы нейтрально. И некоторые комментарии, вот на один зритель писал, вот я год назад была, у нее были какие-то коты, теперь уже еще автор совсем сходит с ума, как она вот это все видит. Ну, а зритель сам не видит, сколько котов в фильмах, в клипах. То на фоне звездного неба, как здрасте, то какие-то девушки с головами кошек грабят банк, что это вовал, что это странно. Сам зритель это не видит. Так что при всем множестве мнений интересные вообще версии все высказывают, но я вижу то, что наблюдаю, извините. И у меня ну, сомнения есть, почему никто не видит котов, о которых много. Сейчас, кстати, перестали. Почему никто не видит ну, вот это все так, как вижу я. В общем, это был новостной клип. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!